Обратим внимание на некоторые особенности учета затрат в сводной сметной документации при работе в комплексе А0. В приведенных примерах мы рассмотрели приемы подъема сметной стоимости от локальной сметы до сводного сметного расчета по структуре проекта. То есть в базе данных А0 должен присутствовать полный комплект локальных смет и объектных смет данного проекта. Это самый идеальный вариант. Но возможно другая ситуация. Какая-либо локальная смета рассчитана не в программе А0, и у вас на руках есть только печатный вариант. А при составлении сводного сметного расчета, затраты по этой локальной смете, необходимо включить в сводный сметный расчет. Как быть в этом случае? Тратить время на создание и расчет этой сметы в А0? Для таких ситуаций в программе предусмотрена так называемая сметы затраты. Включим в объектную смету смету затрату создать затрату ls формируется отдельная локальная смета в виде заголовка в которую вводим необходимые атрибуты эти данные вводятся вручную эта локальная смета Автоматически включаются в итоге объекты сметы. Аналогичным образом формируются объектная смета затрата. Для этого необходимо установить курсор на главу и дать команду создать смету затрату. Воспользуемся некоторыми практическими приемами для составления сводных сметных документов. Допустим, в локальной смете нулевой цикл необходимо сделать так, чтобы в объектную смету был передан итог, отображаемый в колонке локальная смета. Ясно, что для этих целей необходимо откорректировать концевик и изменить итог номер 52. Чтобы упростить эту задачу, можно воспользоваться следующими операциями. Откроем локальную смету и во вкладке заголовок установим флажок LS для OS. Обратите внимание, итоги из колонки LS автоматически будут переданы в колонку для объектной сметы, и эти данные будут учтены при формировании объектной сметы. Возможно, что не все созданные нами документы включаются в сводный сметный расчет или в объектную смету. Ну, например, документ номер 3 должен быть исключен из итогов этого объекта. Можно, конечно, удалить эту локальную смету. Однако, можно поступить следующим образом. Откроем локальную смету и в заголовке этого документа Снимем флажок «Включать в итоге ОС». В результате этой операции итоги локальной сметы исключаются из итогов объекта. Часто возникает вопрос, как изменить порядок следования локальных смет в объектной смете. Делается это следующим образом. Обязательно откройте окно объектной сметы. Установите курсор на строчку, которую необходимо переместить. И на панели инструментов воспользуйтесь кнопками перемещения вверх или вниз. Установленный сейчас порядок будет отображаться в печатном документе и, конечно же, в структуре сводного сметного расчета. Хочу обратить ваше внимание на некоторую особенность выполнения данной функции. В таблице строк объектной сметы можно выполнить сортировку этих строк по любому из столбцов, которые отображаются на экране. Ну, например, по наименованию. Делаем щелчок в поле наименования, и строки будут отсортированы в алфавитном порядке. Но в результате этой функции Перемещение строк будет отключено. Чтобы восстановить функцию перемещения строк, необходимо фильтр снять. Делается это дополнительными щелчками на соответствующих столбцах. Это обратный порядок сортировки. Теперь сортировка снята. Функция перемещения строк восстановилась. Для упрощения этой процедуры рекомендуется след делать следующее. Просто закрыть окно объектной сметы и вновь его открыть. В этом случае сортировка автоматически снимается. При внесении каких-либо изменений в локальные или объектные сметы будут пересчитаны их итоги. Ну, например, в локальной смете нулевой цикл, уточним значение объема. Итоги локальной сметы будут пересчитаны. Обратите внимание, программа автоматически установила знак восклицания напротив значка объектной сметы. Это значит, что отображаемые сейчас на экране итоги объектной сметы отличаются от суммы итогов локальных смет. Надо привести итоги в порядок. Делается это с помощью меню «Сервис» пересчитать весь комплекс проект. Все и в объектной смете, и в сводном сметном расчете отображаются самые актуальные данные. Чтобы включить такую сигнализацию, в меню вид надо обратиться к пункту «Показать состояние непересчитанных итогов». И последнее. Мы говорили о том, что при печати объектной сметы и сводного сметного расчета можно регулировать точность отображения данных. Однако, посмотрите, итоговые показатели локальных смет в объект передаются с точностью до рубля. И отображаются они на экране также с точностью до рубля, три знака после запятой в тысячах рублей. При печати округленные значения могут отличаться от тех, которые отображаются на экране. И это не всегда правильно. Для того, чтобы данные печати и данные, отображаемые на экране, совпадали, рекомендуем сделать следующее. Откройте окно объектной сметы. И во вкладке заголовок отрегулируйте точность представления данных. По умолчанию там отображается значение до рубля. Установите значение до 10 рублей. И именно эти значения будут учтены в сводном сметном расчете и при печати этого документа. Эти настройки выполняются для каждого сметного объекта отдельно. Спасибо вам за внимание. Очень надеюсь, что полученная вами информация будет полезна при работе в программе А0.